Всем привет! Сегодня посмотрим на дистрибутив, который я тоже еще не видел. Ну, возможно, вы тоже еще не видели. Потому что он довольно-таки новый. И, по-моему, он в мае сего года вышел. Короче, так совпало, что. Э, в комментарии появился комментарий к видео: Что-то там, по-моему, как устал удалить пакеты в Ubuntu. И там было написано: Давай arch а не Ubuntu. Ubuntu не интересно. Ну, арчи я давать не буду. Возможно, что-то такое я давать и буду, когда хотя бы будут, будет пару тысяч подписчиков на Patreon, либо тысяч там двести подписчиков на YouTube-канале, чтобы иметь возможность покупать отдельные ноутбуки для, ну, отдельный ноутбук для, к примеру, разбора операционной системы, да, там как там, что устанавливать и все такое. Вот. Потому что у меня тут Ubuntu, и устанавливать Arch я не буду. Но а, так совпало, что был комментарий, и я а, днем ранее, по-моему, ну, короче, увидел что-то, какая-то новая операционная система. Ну, а, на базе Linux, на базе Arch Linux. А, и называется Condress. Разработчики итальянцы. Короче, давайте я сначала ее ус начну устанавливать, а потом будем смотреть, что это такое. Uh, устанавливать я буду uh, VirtualBox использовать. Так, выбираем Linux, выбираем Arch64-бита и о OS. Uh, памяти давайте 8000, ну, типа, типа 8 гигабайт дальше 8 гигабайт жесткого диска это fix будет я думаю 8 гигабайт хватит дальше аудио аудио мне точно не надо дисплей что-то а что так мало давайте 64 но вообще-то больше должно быть и набли 3d включим 2d не хочет какая-то фигня так что-то что-то надо еще а процессоры ну хотя бы 4 хотя бы 4 ну наверное а указать же да я же скачал и сошник вот он он занимает два Так, так и старт то есть, я еще не устанавливал, еще не видел. То есть, это не какой-то там полноценный обзор. Это, это. Ну, я решил. Так, а что там надо правый контроль, да? Я решил посмотреть, и раз уж был такой вопрос, то решил уже и записать то, что я буду смотреть. Так, режим. <coughs> да, давай. Не, давайте вот так вот. Uh, язык. Ну давайте русский выберем, чтобы было... Где он? Вот он, русский. А, uh, uh, language. Вот он. Uh, где тут русский? Русский, русский, русский. вон он. То есть это дистрибутив основанный на... Не nee, F3 клавиатура english Основанный на Arch Linux. Насколько я понял, разработчики итальянцы. Так, старт live, не live, не live, загрузка жесткого диска. А что это такое? Non-free, не свободный. Блин. Ладно. И чё Это она устанавливает или нет так правый контроль до да? правый контроль это выйти из захвата у нее ты где это мы а так сразу идет запуск без установки короче что это такое что это такое непонятно во первых я скачивал Здесь есть возможность скачать, скачать Gnome Edition, KDA Edition. Я вот это скачал. Kinomon Edition. ё а я дело в том, что не видел, что здесь есть еще Edition. Вот так вот. Так вот. Uh, Education Edition, XFSE Edition, фиг его знает. Короче, короче... Короче, так, что такое? Походу запустилось без установки Live. Ну, Live то понятно. Uh, Scallet Guest Display есть. Окей, uh, okay. uh, Full Screen. Так, а как хост F, да, Вин F походу? А ну-ка, вин uh, F. Нет, нет, нет, нет, нет. Так, я хочу как-то сделать так, чтобы перейти. Ну, давайте фуллскрин. Блин, хост, хом. Хост это кнопка Windows. Windows, ё-моё. Windows F. А как мне перейти? А, вот, короче, вот полный экран, да? Это Live. Хорошо, раз нет установки, посмотрим Live. Что у нас здесь есть? Есть Home Опа, смотрите, предустановленный Steam уже есть, интернет. Что для интернета есть? Короче, было написано, давайте я еще раз, смотрите, свернусь, вкратце посмотрим а, краткое описание, а потом а вы, если вас заинтересует, вы уже поставите себе и все такое. А, фишка в том, что где-то я читал, ну вчера с телефона вечером, а, прочитал, что типа написано, эта операционная система должна быть там простой, максимально простой, эффективной и все такое вот и это типа смесь трех дистрибутивов типа самая лучшая сюда из трех дистрибутивов типа с Debian а что-то взяли и еще откуда-то вот, что тут написано Где-то тут было написано, что она очень простая И здесь все хорошо, здесь все прекрасно Все синхронизируется Типа очень легко там работать Ну, создавать ссылки на какие-то файлы Куда-то заливать в облака это все И т.д. и т.п. Короче, не будем это читать Мы просто поклацаем Давайте поклацаем Донат есть, понятное дело Так, где тут типа кнопка. А где тут Home? О, oh, oh, ребятки, так, вот он. Давайте еще раз. Вин F, не хочет. А если вот тоже не хочет? Так, давайте еще раз. Full Screen Mod Switch. Так, <клышлен> что у нас предустановленного есть? Это KDE, да? Рабочий стол. Ну, типа да. Есть у нас GAMIS, Steam установлен Education, LibreOffice установлен Дополнительно Что у нас Текстовый редактор VIM Зачем VIM Вроде бы Зачем VIM Непонятно Дальше, дальше, дальше Графика GIMP юверы какие-то интернет но вот здесь что неплохо что здесь сразу установлен Chromium, google chrome firefox файл zilla какая-то фиг его знает э, как этой эту я не знаю почтовый клиент торрент клиент что такое ice тоже не знаю офис установлен интересно интересно ну ну так а где тут <coughs> файловый менеджер вот он файловый менеджер а, есть что можно сделать да фиг его знает что можно сделать было написано что очень легко короче настраивать, ну типа синхронизацию между, то есть типа можно настроить так, что если будут приходить уведомления какие-то в этой операционной системе, то они могут приходить к вам даже на телефон. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Но я что инсталл А, а какой тут менеджер пакетов? А? а, а, архив менеджер, менеджер не, нам не архив менеджер. Да, я только с Ubuntu я работал, поэтому что это такое? Так, может быть все-таки попробовать установить installation. Ну, давайте попробуем, давайте все-таки попробуем. Так, русский. Далее, NVIDIA драйвер я принимаю. <coughs> Далее, давайте вот так вот kill. Далее, раз, не, не, не, не, не надо, давайте вот раскладка клавиатуры русская по умолчанию. А, стереть диск, а, ну стереть, пусть стирает. А, 8 гик не жалко. Система шифрования ну типа шифровать данные на диске делать я это не буду как вас зовут <coughs> админ меня зовут опачки а как переключить А как переключить язык а где язык ребята хм. а, не это а, а где а, настройки settings кейборд а, был был был был был был только штуки вот он Ребята, мне надо... Мне надо... Э, ну, English. Интересно. Возможно, это из-за... Ту... Нет, тут у меня английский стоит. А как мне на английском? А если 1, 2, 3? Не хочет. и палы ребята. Э, я как бы ладно давайте выберем да блин назад что-то что-то начинается уже здесь подглючивать как мне закрыть клавиатура как мне назад вот я нажимаю назад ребята ё-моё из лайв режима установка уже уже уже какая-то фигня Да, прервать да да да да да да да, да не хочет Alt F4, да, прервать, здесь тоже Alt F4, еще раз пробуем. <coughs> так, что-то, что-то произошло, что-то начало висеть. Ладно, сейчас я поставлю на паузу. Так, короче, продолжаю, я перезапустил, и сейчас все-таки установка. Установка все-таки из режима live происходит. Так, пароль. А, автоматически вот без запроса пароля. А, давайте, да. Есть установить. Так, устанавливается какое-то программное обеспечение для управления батареей здесь. Какая-то хорошая там производительность. Вот, синхронизация позволяет что-то делиться между разными платформами какими-то данными. Синхронизируется это все, и все очень хорошо работает. Так, это сейчас идет очистка диска или нет или уже установка filling up ну да так дальше типа оставайтесь на связи между вашими устройствами и типа отправляйте ссылки и маленькие файлы между вашими устройствами вот так вот а и получаете нотификации на мобильные нотификации вот такая вот шняга вот такая вот шняга так да надо ну если здесь включить русский кстати то это будет тупой перевод э, даже хуже по моему чем гугловский скорее всего эти разработчики итальянцы э, кто-то там знает э, э, ну, русский язык так как э, знаю я английский и соответственно перевод перевод такой же есть блок блог блогу э, блогу довольно таки давно возможно это операционная система и не нова но я не раньше не слышал да смотрите смотрите 11 мая какой то релиз был обновления были хм. возможно я ошибался ребята да, я ошибался, она с 2017 -го года уже была, уже, э, уже, уже вот смотрите, 32-битная версия была доступна, э, рабочий стол made по умолчанию, хотя судя по тому, что страниц здесь не так уж и много, КДЕ35 была добавлена поддержка. Короче, оно развивается, но, но, но, но. А, ага, официальная версия 11 мая. А, так, и получается, вот сколько у нас есть рабочих столов: КДЕ Гном, Kinnamon, Made, Xfce и Сетап Крипто uh, Понятно, так это типа официальная вот недавно появилась. Короче, ну информации маловато. Uh, маловато, но скачать можете и установить. Ну, конечно же, пробуйте, как я на VirtualBox. Так, ладно, пока оно устанавливает, я все-таки нажму на паузу ха-ха-ха установка завершилась неудачей почему-то на мой на мой виртуальный диск хм. ладно что я нашел но ну, тут пишут фичи автоматическое определение вашего железа юзер-френдли install... установка Установка всего необходимого программного обеспечения. То есть, в том числе графические драйвера. И все такое. Все такое. Дальше что? Дальше, да ничего. Как бы мало инфы. Мало инфы. Почему не установилась Это вопрос. Юзер-френдли. Возможно. Возможно, из-за того, что это VirtualBox. Давайте все по умолчанию. English Next. Еще раз попробую. Еще раз попробую. Uh -huh. Что такое? Вот так вот. Manual Partition. А может места не хватило? Такое тоже может быть. Ну... Delete. А, а. Вот сюда. А, EXT. А, окей. А. Что? А что такое? А, mount home будет uh, encrypt не надо флаги дофиг да его знает root наверное поставим boot окей okay. надо отформатировать по ходу. так, так, так, а где тут apply так, ладно, нажму на паузу сейчас попробую uh, пересоздать возможно больше места, не 8 гиг, а больше сейчас сделаем Итак, короче я изменил размер диска с 8 до 16 гиг Что я еще сделал и я еще так давайте загрузимся с хард диска и я о о вот это вот это и и короче все по умолчанию. никаких 3d acceleration я не включал ничего не включал Uh, и все установилось. Uh, вот, вот, собственно говоря. Походу пароль не тот, я чуть-чуть другой, да, вот такой. Пароль у меня. Так, и вот сейчас мы увидим эту операционную систему. Uh, ну, на самом деле, меня как бы больше ничего не спрашивали. Вот. Uh, при установке... Uh, Вначале я выбрал клавиатуру, это местоположение, ввел пароли, все, больше никто ни о чем. Ну, и диск у меня там спросили, понятное дело, и больше никто ничего не спрашивал. Так, программы предустановлены, все вроде стоит. Программинг, ух ты, QT, дизайнер, ассистент, c предустановленный, стоит. Sound and Video VLC, это хорошо, кстати, не во всех дистрибутивах VLC не ставят. Хотя, вопрос, почему? Ух ты, QT, какая-то Capture утилита. Syncing um, GTK какая-то синхронизация и синхронизации чё это такое фиг я знает вы конечно же не ругайтесь на меня я много чего не знаю соответственно я уже сказал я просто запускаю что такое запускаю чтобы посмотреть ну и вам показать как оно все выглядит М -м а это чё какой-то октопе что такое за октопи? я не знаю может кто-то и знает а о а о, о подождите это походу типа менеджер пакетов а походу да что то я затупил да действительно следите, есть менеджер пакетов давайте VirtualBox. есть тут? бокс oh. <класс> о Интересно было бы поэкспериментировать, поставить VirtualBox э, и на этот VirtualBox поставить Ubuntu. И получилось бы, я из Ubuntu запустил на VirtualBox Condress OS, а в ней из VirtualBox установил и запустил Ubuntu. Бред какой-то. Да, бред. Короче, короче. Settings э... Manager говорит, есть какие-то пакеты. Подождите, а где этот, ок-ок-ок, вот это? А, да, Октопи, вот он, да. Да, есть... Вот, короче, есть менеджер. И здесь, по-моему, удобней, несколько удобней просматривать какую-то типа информацию, что ли, по пакету. Потому что в синаптике... Не совсем удобно, на мой взгляд. Ну, это не проблема посмотреть, но не так уж и удобно. Так, давайте Install. It. Вот, Install. It. Смотрите, сразу файлы можно. Ну, в синаптике тоже можно, но тут вроде бы удобней. Что еще тут? Что еще тут? Ну, установилось буквально, да, реально там в три клика. А дальше, дальше я не знаю. А, я так понимаю, здесь есть какие-то механизмы по синхронизации чего-то с чем-то с устройствами. То есть, ваших устройств с другими устройствами. Но как как это настраивать? Я что-то, честно говоря, не знаю. Но написали, что есть. Так, сейчас я быстренько пробегу. Какой-то веб-контроль, интерфейс, куча каких-то настроек. Power Management. Говорили там какая-то Какое-то приложение по работе с батареей крутое. Не знаю. Но на VirtualBox это сложно проверить, оценить. Что это такое? Conrad Settings Manager. <как> Language User Team. Что-то здесь не очень настроек. Скажу вам сразу. А если набрать Sync? Синк, синк, синк, синк. Нету. А если набрать mobile, тоже нету. Ребята, а что ж тогда такое? Вы писали... Ну, даже наш была вылезти какая-то, я не знаю, такая. О, Play on Linux предустановлено неплохо. Мне непонятно, почему Vim установлен. Но все-таки как бы... Эм... Для... Чайник, так сказать, для юзеров Vim он совсем уж непонятен. Этот можно было бы тогда поставить этот Emacs. Тоже такой. Ну, сложно называть Vim и Emacs. Ну, с Vim я не работал, а вот с Emacs работал. Его, как бы, так сложновато даже сказать, что это текстовый редактор. Это непонятно что. Там все есть. Все можно сделать. Так, Extensions ну, Extensions это по типу, как, я так понимаю, в Ubuntu. Да? Апдейт. типа всякие виджеты, фигиджеты, watermark. Ну, их что-то здесь не особо много. А, это популярные. А, нет, это попу... не особо много. Давайте один установим. И где ты? Где ты? А, фиг я знаю. Ну, а, не, вот тут, наверное, менеджерить можно. Да. Нажмем настройки. Настройки не нажимаются. Uh, place. Ну и фиг с ним. Вот так вот установили. И, и я не вижу, где он. Где этот. Так. Так. Что тут еще? Можно изменить обои. Можно изменить обои. Когда-то uh, один там товарищ говорил, что Ubuntu... Uh, очень скучное обои. А здесь обои не скучные. Ого, с каким разрешением? Ну, замах, конечно, да. Ладно, давайте. Вот этот поставим или вот этот. Вот, все, обои не скучные. Это, это по-моему, самое главное. Давайте я еще чуть-чуть попробую поклацать. Поклацать. <кх> Что у нас тут еще есть? Администрирование, наверное, не надо. О! Notifier, какой-то центр Notifier. Mm. Download, что тут можно за download? Десклеты какие-то. Я ж... а, Ну тут побольше десклеты. Ну давайте попробуем. Давайте вот это, вот это наверно виджеты. Weather, погоду, погоду. Давайте, где тут погода? Что тебе не нравится? потенциальные, что там, что там, потенциальные. Да иди, хорошо. Ах, блин, ладно. Так, какие-то нотификации. Так, синхронизировать базу данных. Короче, я класс и тут половина не знаю, что это все такое. Это еще один какой-то менеджер пакетов. Ну, выглядит он не очень. Не очень. Все используется КДЕ, я так понял. Так, а где этот нотификатор-центр? Нету. Айс я запускал. Короче, надеюсь. Какую-то что-то полезное вы извлечете из этого. Даже не то, что полезное, а увидите, что есть еще одна какая-то операционная система основанная на дистрибутиве arch linux а, вот терминал тут есть кстати терминал как же без терминала терминал есть ну я не думаю что он отличается midnight commander установлен нет походу нет а давайте установим Midnight commander А не установлен вот так вот ну да, смотрите, а нет, нет. Вось, место занято 6 гигабайт, прикиньте. Это я установил, я как бы особо здесь ничего не устанавливал, и уже 6 300 мегабайт. А, что еще было написано? Было написано, что эта операционная система использует там несколько сотен мегабайт памяти. А некоторые типа могут использовать э, даже гигабайты. Фики его знает, так оно или не так. Сложно судить по быстродействию на виртуальной машине. System-info. Э, вот, сложно судить. Ну, думаю, все. Что еще тут? Вот выглядит выглядит как обычная нормальная, э, как обычный нормальный Linux дистрибутив. Короче, на сегодня тогда все. Всем спасибо за внимание. Если чок, если кто-то вдруг что-то знает по этому дистрибутиву, то, конечно же, напишите в комментариях, потому что... Пользователям, я думаю, будет полезно, да, если вы что-то там напишите, что вы уже попробовали, к примеру, там, да, тут можно синхронизировать что-то с устройствами и написать, к примеру, как, да, там кратенько. Вот, то это будет очень полезно. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!